Здравствуйте, с вами этот магазин инструмент-центр. Сегодня у нас в видеообзоре набор инструментов Marshall, набор э, бытового класса, то есть применяется для работы дома в гараже. Набор на 94 предмета MT-494. Marshall бренд белорусский, но завод по производству данного инструмента находится в Китае. Сверху вот такая упаковка идет на кейсе, указывается комплектация сбоку указывается где набор производится 2 рабочих квадрата 1 четвертая 1 2 дюйма 94 предмета материал затовления инструмента хром вона левая стадия начнем с трещоток 2 трещотки 2 рабочих квадрата 1 вторая дюйма большая трещотка и 1 четвертая дюйма трещотки здесь идут 24 зуба силовые есть реверс быстрый сброс и фиксация головки. Трещотки разборные, то есть внутри можно механизм обслужить, выкручивая два, два винта. Э, идут прямые. То есть есть изогнутые трещотки, в данном наборе они идут прямые. Рукоятки здесь комбинированные. Резина, пластик. Надпись на трещотке хром-ванади, хром-ванадиевая сталь. Длина трещотки под 1,2 дюйма 260 мм, под 1,4 дюйма 155 мм. Хотел бы отметить, что для набора такого класса, то есть бытовой класс, здесь довольно качественные трещотки, то есть без люфтов, без не расцвябанные, то есть очень плотно прокручивается сам механизм, то есть нареканий никаких нет. Два Т-образных воротка, одна четвертая и одна вторая. Длина воротка под одну четвертую 11 сантиметров. Под маленькие головки. Под одну вторую. Длина ворожка 245 мм. Также, если вы снимете переходник, получаете удлинитель 245 мм. Два кардана. Одна четвертая и одна вторая. Для труднодоступных мест. Карданы здесь скреплены металлическими вставками. Здесь на винтах и на заклепах еще. Отверточная рукоятка длина 150 мм. Применяется или с головками под четвертую, то есть для трюк мест. Или сюда можете подсоединять биты. Получаете отвертку. Ручка здесь полностью из пластика идет. Набор Г-образных ключей, 3 ключа. 2 свечные головки 16 и 21 мм. Имеет внутри резиновые вставки. В наборе шестигранный профиль головок. Есть головки длинные, верхняя крышка. И головки короткие. Шестигранные и нижняя крышка. Головок торкс в данном наборе нет. Если вам нужен набор с головками торкс, то присмотритесь набором на 108 предметов. 108-110 Головки по 1,4 дюйма. Общее количество 13 штук. Под 1,2 дюйма общее количество 18 штук. Под 1,4 у нас самая маленькая на 4 мм, самая большая на 14 мм. Под 1,2 дюйма у нас самая большая головка 10 мм, самая маленькая 10 мм, самая большая 32 мм. Вес головки 32 мм, составляет 180 грамм. Надпись на головках Marshall, хром надевая сталь, 32 мм. Покрытие здесь защитное матовое, матового цвета. В верхней крышке набор головок длинных, 12 головок. Самая маленькая у нас здесь на 6 мм и самая большая на 19 мм. Два удлинителя от 1,4 дюйма, 50 10 и 100 мм. Под маленький трещот и вороток. Под, голову, под э, одну вторую у нас длинитель 110 мм короткий, и показывал я уже 245 мм, длинный длинный Под одну четвертую еще имеем удлинитель гибкий для труднодоступных мест. В чем полезная вещь. По комплектации набора все, э, нет, не все, биты. Биты под одну четвертую дюйма, это верхний ряд, и под одну вторую это у нас нижний ряд. Под одну четвертую биты здесь 17, под одну вторую 15. Под одну вторую дюйма биты применяются с переходником. Адаптер идет в комплекте вот такой. Вставляете нужную биту и сюда можете вставлять уже трещотку или вороток. Применить. Под одну четвертую биты с адаптером идут, с переходником уже. подсоединяйте уже напрямую трещотки или вот такая вот отвертая шнурповертка есть. По профилям бит торксы, шестигранники, шлицевые, крестовые. То есть два ряда. Есть также в наборе переходник для работы с у На него вы можете одевать головки под одну четвертую или вот эти вот биты, которые с адаптерами. Кейс у нас цельнолитой, то есть нету здесь зависы, которая соединяет две крышки. Это цельная конструкция. Вот каких-то замечаний по инструменту мы не нашли. То есть пересмотрели головки все. То есть литье хорошее, матовое защитное покрытие, каких-то следов от литья, сколов мы не заметили. Хотя учитывали, что это инструмент как бы не профессиональный, а бытового класса для домашнего применения. Кейс из пластика. Запирание здесь идет на металлические замки. Это, кстати, плюс. И для верхней крышки все хорошо держится все очень легко запирается проб... надпись маршал на верхней крышке 4 петлиа Если вы присматриваете набор для дома, для личного применения, вы можете присмотреться к наборам Marshall. То есть, хорошее качество за, может доступную цену. Цена и качество, еще так называют. По кейсу, ширина кейса 38 см, длина 30 см, высота 8,5 см. Вес набора составляет 6,5 кг. Еще раз покручу, покажу кейс. Спасибо, что смотрели наш видеообзор. Подписывайтесь на канал, получайте хорошие скидки в нашем интернет-магазине. Ставьте лайк, кому это видео помогло с выбором набора инструментов. Спасибо.